Тебе бы снова играть своими были словами А были ветер, как соль на теле Шрамов тихами, пяти не станет, протянет Поверь видит, как память Реальность мысли пугают, мысли ведутся И кайвы наливая по кругу, пока другие боятся Просчитали себя же, пока вам киборги снятся Ты побеждаешь тогда, когда ни с кем не воюешь Из страха и до да бесстрашия себя же любуешь Он помещаешь чернилами в этих книгах А вечно вместе с книгами в пыль ветром ветром башни пилота призмы жизни природы слепо снова присвоен волен думать что волен в силы ржавых петиций превращают его Из святого в провидца Из провидца в творца Из творца в диалоги, диалоги в слова Но ну, а слова все о боге Верить в то, что не видишь Как петь о лучиках света Или о светанном теле, или о жизни поэта Жизнь о том, что пою спеть Про жизнь невозможно в миксе слышишь себя, в миксе ты что угодно а Людям вечность угодно Жить и верить в сегодня Я люблю тебя жизнь, ты мое бесподобно Сколько сонечки ты Сколько водички и мыло, сколько в полночь светило Мне опять подфартило, да, я люблю тебя, жизнь Знаю, ты меня тоже за слезы, и не за слезы Из-за мурашки по коже, я люблю тебя, жизнь Ты мое бесподобное, я есть ты, есть вода Вместе мы что угодно